Всем привет, ребят! Да, видео не было уже два месяца, и пока что оправдываться я не буду, потому что потому что я снял для вас один видосик. Ну как снял, он по фану, чисто мы тут недавно в джамп съездили и в принципе в что-то между доганами и прятками играли. Ну и попутно я снимал все это дело на экшн-камеру, и в принципе хочу предоставить вам это... Поэтому смотрите, и если что, тут появится где-нибудь вот тайм-код, на который надо будет переключиться, если вы не захотите вдруг смотреть это, а захотите посмотреть полную информацию, почему не было видосов, что будет и все такое. В общем, смотрим. Первый ножник свой. Раз, два, три, Минута раз, два. Бля, блять, блять. Блять, блять. Сука. Бежим, ползаю, пробежал! Ебать, сука, ебучие прятки! О, Антон! Ну да, норме место такое Они сюда пойдут Собой носил деду, побежал вот сюда А мы сюда Ну, кстати, да Фу, Как вариант, ебать Все возьмет, домой съебется С моим своим телефоном Сука Да? Да ага. На зарядке С ковером идем Оп Стоп, стоп, стоп, стоп Он не туда побежал. Где он? Это стрёмно, я не знаю, где он. Только тоже убежал. Ладно. Чур, да где он? Страшно. Ладно. другое место. я только нашел где он я, не знаю. я тоже Снимаю. А? Снимаю. нет нет он как за тобой побежал так я и это там же остался стоять то я его видел, кажется кажется а может нет что-то х застрёмно как-то я еще в таком месте сижу, где меня реально можно поймать. Ну, по крайней мере, осматриваемая территория. Может он вообще в ту, в ту часть пошел, а? Где батут и все дела? Туда что ли побежать? А, точно, точно. Может, блять, долго наиграем, они а прячут ебаный род. А вот в следующий раз встречаемся и бежим на батут. Ладно. Окей. Демас, эй, да, да, Демас, где же ты, черт, Масик, где-то проебался. Блять, блять, сука, че замаил? Охуеть, он его замаил за 30! Я сюда вошел. Я его вижу. Я вижу, где он сидит. ой Ушел ушел. Блять. Я убежал от него А вон Димасик Ух, капец А, вон он бью, и там Капец еще, на самом деле Антошка! Антошка! Антошка! Привет! Сука, пес Ну ладно, он меня не поймает Вот вы места выбрали, ребят, конечно Он где-то там, где-то там ходит Где он? Так, где он? Вообще плохо, а вот он. Просто как бы покажу всем, как он мог меня спалить. Убать пиздец какой-то Как? Он меня чуть не поймал, пиздец Вон он, сука, стоит, пидор Да, Тоха? Прятки и на это сложная вещь Есть идея, туда я пошел точно не найдется надеюсь и можно покрутиться а вообще Дима был где горка а где антон привет детоха бля это плохо если ты не знаешь ведь я тоже не знаю ну ладно Реально будет хуво, если он найдет нас. Макс, дай, дай. Дай, дай. Дай. Ой, Ай, больно. Чуть-чуть камеру мне не сломал, тварь. А где он? Я не знаю. Желали, нам желательно что-то свалить, поэтому пошли сваливать. Пойдем, пойдем. Не наткнувшись на него. Надо свалить. Есть один вариант. Топ-валик. Бля. Отсюда, кстати, все видно. Где вот он только? Не видно. Что ж, я прибегну к крайним мерам и съеду на горке. Ну-ка, как? Съеду. Скорее. Оп, тихо. Подожди, я первый. Сползу. Скажи привет. Ну ладно. Не разговорчивый мальчик. Что-то мне кажется, меня Дима спалил. Ай! Моя жопа! А вот он. Э -э -э. Вон он идет там. Читаем, Че уж. У нас такие правила. Он считает, а мы бежим. Куда мы бежим, не знаю. Надеюсь, он спалит. Нет. И новая идея была. И новая идея была. Не надо, нет, не надо, не надо. Иди за он вот тут за углом буквально. Вон, за сука. сука. Я, ворачу, за Я ведь сейчас, сука, зали. Выглянул, только думаю, там не там ты. Сука. Ну ладно. Мы тут очень, очень можем очень долго простоять. Ну да. Все это так нечестно на самом деле. Ты меня в угол зажал Это вообще не круто Ну да, блядь Блядь, как назло Да, блядь, заебал Не, покачу. хочу Потом прощаться будем, Да Дай я выбегу дай, да по-братски Он тебя все время искал, иди ищи тоже его Он пытался тебя заманить, он меня даже не пытался он пытайся вывести сейчас в свою сторону Не выходит Потому ну, что Дима пидарас Гадон. Яй, это так нечестно. А, только мне двигать. не Диво сука. Так, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, О. сука, нет, гандон, сука, да ты стебёшься, <свы> не надо, не надо. Заебал за матч. 2, 5, 8, 11, 12, 13. Считает, считает, ты не сказал, что ушел. Ты не сказал. 16, 17. Да иди беги, у тебя время есть. 18. Иди беги. Ты дурак, ты 10 раз мог убежать уже. Нет, я справедливо. Беги. Раз. Беги, я начну считать с десяти. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. 2, 1. Ну ханаем. Сейчас будет жестко. Кого-то я должен поймать. Бля, привет, Антошка. Как дела? Что нового? Что расскажешь? Где ты тут залез? А, вижу. Я а, на... вон он ходит, и а, ага, а, ну, <смех> боем. Но у тебя выгода просто нету. Я все понимаю, Антон, но у тебя просто выбора не было, понимаешь? Я тебе вещей щели сюда. За что? Да За просто. то, что я тебя честно поймал? Просто так. Ну, честно. <смех> все. <смех> Идор. Ой, ладно. Это было слишком просто. Вылезай и начинай. А ты отсюда начнешь, нечестно будет. Ты уже. Ну так вылезай, считай. Или ты, Или ты уже считаешь? Ладно. Он на! Не надо, не надо, Типа если я побегу туда, ты за мной побежишь, да? Если обратно, то естественно обратно. Вот пидор хитрый. Черт мне подсказывает мне пиздец. Как быть вы что-то все офигели а ополчились на меня прям прям жестко прям жестко жестко <с <с <im noise> сука нечестно так-то второй раз меня зажали еще сразу же после того как я был А этот контор вот там стоит нечестно тоже ой бля тихо ты понимаешь, если бы я сейчас поехал просто и не смог встать, ты меня там поймал бы. Ты меня с любой стороны бы мог поймать, Кидер. Честно, нечестно. Не Этот Гандон там еще он слезть может, блять, и ставить просто те как ты над ним надушил. Почему я? Нечестно. Он в вот обход -вот пошел. Сука. Он пидор какой, смотри, а? Вон там спускается. Гарнина. Ебаная. А, он что, уже свалил? Окей, вот честно, сука. Он уже свалил. Вон он. Я умудрился от него убежать. Димасик его отвлек. Правда, тебе не приходится кругами бегать? Не круто! <ки> да, <раз>. <colleague> Где там эта камера? Бл***, спалил что ли? Он ищет Диму. Тихо, тихо, тихо. Он там был, чуть меня не спалил. Вон он, вон он, вон он идёт, я его вижу. Ебать, как так-то? Как так-то? Ебать, я еле вылез. а что-то Диму не поймал А, даже так Нихуя себе, у него уже поймал Пиздец Они там стоят внизу Что-то общаются Пытается меня не это меня он, у него есть только один выход меня поймать Через вот этот вход Либо снизу Снизу он меня не поймает Потому что ему в падлу будет лезть А здесь Ну я здесь успею съебать Я его вот здесь вот увижу То есть он будет идти отсюда если он будет идти оттуда, то я его тоже увижу и успею свалить, он не успеет вылезти. <реклама> Черт, чуть не спалился как. В смысле ты не мая? Ну ты ж меня не зама. Что происходит вообще? Я от вас ныкался, а ты меня замаял. В смысле, от нас? Я думал, что только все еще мать, чтобы меня замаять. А ч, я? Все время? Да, где, где, где, где, где? Ладно. Ой, а ладно? Катись? Я, я честно, мая, давай. Читай. Читаю. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 пора сваливать только Только так чтобы они меня не спалили что сваливаю По-любому бежали туда, а? Стоп, Рот. Это не он. Я думал, он, а это не он. Значит, они где-то здесь? где? Там, где он был, нету, да? Да. Тут нету. Тут тоже нету. Здесь нету. Круто. Вот это жесткая будет. Потому что я не знаю, где их искать. Но а они вообще... Вот это будет сложно сейчас. Идем на походу. Ладно. Будем искать. Будем искать. Где они? Может они в поролон убежали? Статьи как вариант. Сейчас посмотрим. Скорее всего, они там. Долго в поролоне они не смогут. Да, их тут нету, они, значит, все-таки там. Меня проще, заметить, у меня футболка белая. Все. Тебе повезло, что был. Мне повезло, что я тебя вообще нашел. Я вообще туда ушел, я думаю, вы туда свалили. Раз. Давай, два. ой. О, привет. Батутку. А ведь я был здесь Я здесь вас искал Я просто думал, вы сюда сгибали куда-то, я даже до тут дошел до конца Пиздец Чудей всё, нет? Он доплёс вообще, что мы сюда убежали? Смотри Чуде-то? Посматривай Ты более темный. Я зрение лучше А ты более темный, думаю, ты его заметишь В любом случае отсюда может сгибать хотя бы Мы в углу не будем зажаты Фу, блядь, пиздец какой то Ебать, я это нахуй выложил. Прятки, дыга, дыга блять, э, в батутном центре. Блять, идет. Тихо, сиди, <laughs> подожди. Поли, поли, поли. Ну чё? Оттуда без проблем. Допустим, я пойду вот здесь, а только там. Что-то у него запор, походу. Кого ловить? если одного начнет ловить, другой съебет. А другого ловить тот съебет. Ну логично. Да, Димочка? Он решил схитрить. Как нам? Нам-то как быть? Мы думали, что он, сука, хитрый, оттуда нас ловить не будет, но, видимо, сука, мы ошибались. Он нас ловит. Как так-то? Пиздец. Тащи хуй! Только, только сорян, я пытался. Думаю, только как-нибудь съеб. <с> я его отвлечь уже тут не смогу никак точно. Это Unreal. Типа, если в других местах я мог его отвлечь, то здесь я не смогу. А здесь он меня не поймает, я буду кругами бегать. Вот тут был меня поймал щеткой, а здесь другого выхода нет только один. Давай, только, давай. Надо, чтобы Дима ушел в поролон тогда. Кто-то сможет съебать, иначе иначе никак Кто-то сможет, из поролона выбраться, Дима пока не очень Это, это байбань на чистый насмерт Ты чё, слился? А, да ну нафиг, нет Сука! Он опять меня сюда загнал! Надо было сваливать! Тоха! Тоха, привет! Козлина ебаная! Опять меня сюда загнал! Ай! Сука! Ой, бля, сука! Дима, тебе надо Оскар дать за это! В принципе, я сейчас смогу за что он. Надо дать фору, Опять свалить смог. Фу. Чисто схитость. Чисто с помощью. Нет, нет, нет, нет. Капец. Ну все. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что, за... Замаял?! Охренеть! Охренел, Красавчик! Ой! Тем не менее мы играем уже 50 минут где-то примерно. Завидно. Да, вот такие пироги. Что ж, если вы все-таки досмотрели до этого момента, то вы молодцы. А если просто переключились по тайм-коду сюда, то значит вы хотите услышать, почему же не было видосов, где влоги, что будет нового, что есть нового, что вообще происходит. Что ж, начнем по порядку. Почему не было видосов два месяца? Ну, я, честно говоря, сам не знаю. Мне было тупо лень их заливать. Видосы-то есть, мы их снимали, ну, очень редко. Там какие-то части, там в день, может быть, по пару минут что-то сняли. За неделю может быть что-то попали минут сняли но вообще видосы есть мне просто тупо лень их монтировать и заливать угу. ну и еще в принципе снимать толком-то нечего было поэтому-то видосов-то и нет типа все что я мог снять за все это время я снимал все что интересное было я это тоже снимал вот но пока ничего не выкладывал окей второе где влоги почему влогов-то нет Влоги ведь это самое распространённое. Просто бери камеру, доходи, снимай и всё подряд. Нет, ребят, на самом деле нет. Влоги это такая вещь, это когда, понимаешь, ты не просто взял камеру и пошел на улицу снимать и что-то говорить в неё. Нужно что-то интересное. А просто ходить и говорить что-то на камеру. Ну, это скучно. Поэтому влогов я наснимал тоже кучу. Точнее, материалов для влогов я наснимал кучу. Но пока тоже ничего из этого не монтировал. Вот. Сейчас я буду монтировать все это ну, в ближайшее время, то есть после выхода этого видоса, наверное, примерно через неделю, может быть, может нет, выйдет э, хотя бы один влог. Да. Ну и, собственно, что же нового-то появилось, да? А, ну, нового-то толком ничего, как таковой. Сейчас вот снимаем, пытаемся снимать кое-что, о чем что вы уже, наверное, видели в моем инстаграме. Там я выкладывал такую вот запись. Если кто не видел, подписывайтесь. Ссылки все внизу. Ну, ребят, вы знаете все. Чего я вас учить буду? Возможно, я открою новую рубрику на канале, где буду обозревать китайские наборы лего. Но это не точно. Это такое, знаете, просто я немножко люблю лего, и как бы... Если вы вот увидите, здесь у меня стоит целая полка на столе, да, где тут куча лего. Ну, это еще не куча, это так малость. Просто все, что я здесь собрал. Если вдруг вам будет интересно, я вот об этом расскажу малость самую да, ну, вот если вдруг будет интересно, там, в комменты, там, с лайки, все такое, ну, вы знаете. Вот. Ну, на этом все. Если вы не посмотрели видос полностью, а чисто переключились сюда, то... Все-таки лучше посмотреть, это все же лучше, чем вот это вот э, смотреть, да? вот. Ну, а на этом все, всем пока, до встречи и надеюсь увидимся с вами в ближайшее время.